Здравствуйте! Меня зовут Лоу Я представляю Международный бизнес колледж корпорации ФОХУ. Приветствую вас из Китая. Я очень рад возможности обсудить вместе с вами тему здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о здоровье сна. В корпорации ФОХУ представлены три направления культуры поддержания здоровья Яншен, разделяющиеся на Яншен питание, Яншен психологии и Яншен поведения. Сон мы относим к направлению Яншен поведения. Только тогда, когда у человека хорошее качество сна, у него будет крепкое здоровье. Поэтому мы ежедневно спим по 6-8 часов. В свою очередь, для хорошего качества сна важна обстановка, в которой мы спим. Где самым важным являются постельные принадлежности и подушка. Сегодня мы с вами поговорим о подушке из натурального латекса, являющейся отличным инструментом для создания комфортной обстановки сна. Новая подушка ФОХО на 92% состоит из латекса. Для ее изготовления используется высококачественный тайландский латекс. Во всем мире известно, что каучуковые деревья главным образом произрастают в Юго-Восточной Азии. Они выделяют особенное вещество – которое искусственным путем отделяют от каучукового дерева, затем оно проходит экстракцию и обработку. В результате из данного вещества мы получаем латекс. Обычно качество изделия определяют по количеству латекса, содержащегося в его составе. В подушках чаще всего содержится от 80 до 90% латекса. В нашей подушке содержится 92% латекса. Это высококачественное изделие. Для получения латекса наилучшего качества материал срезают с дерева вручную с трех до 4 часов утра. Материал для производства латекса, используемого в нашей подушке, собирают именно с трех до 4 часов утра ручным способом. Такой латекс является очень дорогостоящим, так как для изготовления одной подушки необходимо использовать материалы трех деревьев. Теперь вам известно, что в подушке из натурального латекса ФОХОУ используется очень ценное сырье. Так как ценность вещества, выделяемого из качу каучукового дерева, очень велика, его метафорически называют слезой каучукового дерева. Самым известным регионом произрастания каучуковых деревьев в Юго-Восточной Азии считается Таиланд. Таким образом, если взглянуть на сырьевой материал, можно сделать вывод, что для производства новой в подушке используется ценный, дефицитный материал. При выборе качественной подушки, помимо содержания функционального материала, также стоит обратить внимание на отсутствие в изделии комбинированного клея, ароматизаторов и талька. Поэтому бывает так, что некоторые подушки очень гладкие и комфортные на ощупь. Резюмируя ранее сказанное, качественная подушка должна содержать максимальное количество латекса. И в ней обязательно должны отсутствовать комбинированный клей, ароматизаторы и тальк. Несмотря на то, что подушка выглядит небольшой, в ней используется очень ценный сырьевой материал, который на 100% является натуральным. Такая подушка на протяжении всей ночи будет заботиться о комфорте вашего сна. Кроме информации о материале, из которого изготовлена подушка, также стоит обратить внимание на ее функциональность. Подушка из натурального латекса обладает мощным антибактериальным эффектом, а также предотвращает образование постельных клещей, что позволяет оказать профилактику возникновения аллергических реакций. Таким образом, одна из ключевых функций подушки заключается в подавлении демодекса. Что же такое демодекс? Обычный размер демодекса составляет от половины до 1 миллиметра. Но иногда его размер составляет всего лишь одну десятую миллиметра. Чаще всего бытовые клещей появляются в подушках, диванах и одеялах. Именно такие места больше всего подходят для обитания клещей. В силу того, что размер клеща очень маленький, мы практически не можем заметить его невооруженным глазом. Поэтому иногда мы даже не знаем о наличии клещей в нашем постельном. Появление клещей в одеяле или подушке может повлечь за собой весьма неприятные последствия. В первую очередь, при контакте с кожей, клещ вызывает воспалительные процессы. Тогда, как правило, появляется покраснение, отек и зуб. В тяжелой форме может развиться аллергический дерматит, наносящий большой вред организму. Также клещ из одеяла или подушки может проникнуть внутрь кожи. В результате происходит блокирование пор и развивается фолликулит. Вместе с этим может появиться проблема чрезмерной секреции кожного жира, что тоже вредно влияет на кожу. Клещ может также проникать в организм через носовую полость. Это может спровоцировать аллергический ренит, а в тяжелой форме даже аллергическую астму. Особенное внимание к этому вопросу нужно проявлять, если дома есть маленькие дети. Демодекс может иметь большой вред для их организма. Наша подушка из натурального латекса позволяет достичь антибактериальный эффект и предотвратить появление демодекса. Каков здесь принцип? В натуральном латексе содержится белок, под названием гивин, способный предотвратить появление клеща. Таким образом, использование подушки из натурального латекса позволяет защитить организм от демодекса, а также от вредных бактерий. Подушка из натурального латекса будет полезна не только для детей, но и для взрослых. Также во время сна организм выделяет большое количество пота. Из-за появления влаги в подушке могут появляться бактерии и даже плесень. Сейчас у нас появилась отличная возможность использовать подушку из натурального латекса ФОХОУ, позволяющую предотвратить появление постельных клещей и бактерий, что в свою очередь является необходимым для создания комфортной и безопасной обстановки сна. Немаловажно, что натуральный латекс является гипоаллергенным материалом. И это позволит избежать возникновения аллергических заболеваний, как аллергический дерматит, аллергический ринит, аллергическая астма и другие. Использование латекса отдаляет нас от данных проблем. При открытии упаковки с подушкой вы сможете ощутить запах латекса. Это нормальное явление, так как используется натуральный материал – обладающий естественным запахом. Буквально через 2-3 дня запах уменьшится и практически перестанет ощущаться. Кроме того, что подушка из натурального латекса обладает противоклещевым и антибактериальным действием, она обеспечивает максимальный комфорт во время сна. Принцип весьма прост. В процессе создания дизайна подушки были учтены принципы механики тела. Во время сна мы главным образом соприкасаемся с подушкой шеи. шеей. В свою очередь, шея обладает особенными физиологическими изгибами. Поэтому, если мы спим на неудобной подушке, после пробуждения появляется дискомфорт в области шейного отдела позвоночника. Также ощущение дискомфорта и боли в шее могут беспокоить непосредственно во время сна, что негативно сказывается на его качестве. Во время изготовления подушки был применен уникальный дизайн – в виде пчелиных сот, позволяющий улучшить кровообращение во время сна. Для создания подушки использовался дизайн в виде пчелиных сот, позволяющий улучшить кровообращение в головном отделе. В дневное время мы пребываем в состоянии активной мыслительной деятельности, что позволяет поддерживать должный уровень кровообращения. Благодаря тому, что головной мозг получает достаточное количество кровоснабжения, клетки находятся в энергичном состоянии. В процессе сна продолжаются процессы активного кровообращения в головном отделе. Если кровообращение нарушается, то это также может приводить к нарушениям сна. Например, частные сновидения, невозможность заснуть после пробуждения. В результате на второй день человек ощущает отсутствие сил. Именно поэтому в подушке использован специальный дизайн в виде пчелиных сот. Данная подушка особенно пригодится тем, кто страдает от головных болей. Ее использование позволит уменьшить болевые симптомы. Но даже при отсутствии головных болей, после сна на подушке из натурального латекса, вы сможете почувствовать легкость в области головы и шеи. Дизайн подушки обладает еще одной особенностью. Используется специальный зонированный дизайн с разной высотой. Предусмотрены зоны с высокой, средней и низкой высотой, позволяющие подобрать для себя оптимальную сторону для поддержки шейного отдела позвоночника. Принцип дизайна, используемый в подушке из натурального латекса, точно совпадает с анатомическими изгибами. Дизайн четко повторяет анатомию шейного отдела позвоночника и максимально снимает напряжение во время сна, что в свою очередь позволяет решить проблему неправильного положения тела во время сна. Данная особенность максимально пригодится лицам, страдающим от боли и затвердевания мышц в области шеи. В современной жизни все чаще встречаются заболевания шейного отдела позвоночника. И не всегда в течение дня у нас бывает достаточная двигательная активность. Очень часто шейное отдел пребывает в одном статическом положении, что вызывает перенапряжение, для снятия которого очень пригодится подушка из натурального латекса. Данная подушка также выполняет функцию массажа. На поверхности подушки присутствует специальный выступающий рельеф, позволяющий достичь массажного эффекта в зоне шеи и плеч. Резюмируя ранее сказанное, подушка обладает трехуровневым дизайном высоты, а также специальной рельефной массажной поверхностью, что позволяет голове, шейному делу и плечевым суставам пребывать в наилучшем положении во время сна. В результате достигается расслабление мышц и улучшение кровообращения. Одним из распространенных нарушений сна является храп. Подушка из натурального латекса также позволит уменьшить храп во время сна. Еще одной из распространенных проблем, возникающих после сна, является миазит. Данная подушка также послужит надежной профилактикой возникновения миазита. Во время сна на данной подушке зимой вы будете ощущать согревание, а летом охлаждение. Данная особенность особенно актуальна для стран, расположенных в северном полушарии. Благодаря низкой средней температуре и продолжительной зиме, сон на данной подушке будет очень теплым и комфортным для вас. Рельефные элементы поверхности оказывают массажный эффект, подобный массажу пальцами. Вместе с этим оптимальная упругость латекса позволит достичь наилучшего массажного эффекта во время сна. Более того, данный эффект можно отнести к динамическому массажному действию. Массажное действие можно назвать динамическим благодаря эластичности латекса, который сохраняет оптимальную упругость. Еще одна особенность дизайна подушки из натурального латекса заключается в том, что она одинаково хорошо пропускает воздух со всех сторон. Эта особенность дизайна позволит избавить вас от ощущения духоты и дискомфорта. Также на поверхности подушки вы сможете заметить большое количество специальных вентиляционных отверстий. Какова их функция? Они позволяют максимально быстро отводить влагу и пропускают воздух. Во время сна на обыкновенной подушке шея плотно соприкасается с поверхностью, что не позволяет циркулировать воздуху в должном объеме. А во время сна на подушке из натурального латекса у вас не будет ощущений духоты, Подушка хорошо пропускает воздух и позволяет коже дышать. Принцип устройства вентиляционных отверстий подобен принципу работы вытяжки. Они гарантируют вентиляцию, что позволяет коже дышать. Вместе с этим для изготовления подушки используется высококачественный внешний материал, придающий дополнительное ощущение комфорта. Вместе с тем, латекс тоже очень мягкий на ощупь. Таким образом, когда вы касаетесь поверхности подушки, появляется ощущение, как будто бы вы прикасаетесь к коже младенца. Итак, высококачественный внешний материал мягкий на ощупь. Латекс создает дополнительный комфорт обстановки, необходимой для сна. На самом деле, Человек проводит во сне около 1 трети своей жизни. И если на протяжении такого большого периода времени использовать правильную подушку, мы сможем уменьшить количество заболеваний возникающих в области шеи, плечевых суставов и спины. Хорошая подушка ⁇ залог хорошего сна. В свою очередь, хороший сон является залогом крепкого здоровья. Здесь я могу добавить еще один критерий для выбора хорошей подушки. Это способность восстанавливать свою форму. Хорошая способность восстановления формы позволяет подушке соответствовать физиологическим особенностям тела. Когда мы ложимся, шея создает определенное давление на подушку. А подушка со своей стороны обладает определенной эластичностью. В результате создается определенное двунаправленное напряжение, способствующее достижению массажного эффекта и улучшению кровообращения. Далее я с удовольствием продемонстрирую вам подушку из натурального латекса FoHo. В первую очередь мы открываем упаковку. Хорошо, пакет оставляем внизу. Так выглядит внешняя подушка из латекса. Можете обнаружить, что снаружи находится специальная наволочка. Это тот самый внешний материал, о котором мы говорили, который очень благотворно воздействует на кожу. Давайте достанем подушку из наволочки и посмотрим, что у нас находится внутри. Наволочку я кладу рядом. Обратите внимание, что сама подушка находится в небольшом защитном слое. Вы можете увидеть, что он спроектирован таким образом, что гарантирует должную циркуляцию воздуха. Сейчас я сниму внутренний слой и мы посмотрим, что находится внутри, как выглядит сама подушка и каким образом спроектирован ее дизайн. Аккуратно снимаю внутренний слой. Первое, на что я обратил внимание, это наличие специфического запаха резины. Это все присутствует потому, что подушка содержит 92% натурального латекса. Поэтому такой запах является для нее натуральным и естественным. Кладу внутренний слой рядом, и мы приступаем к демонстрации самой подушки. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на наличие специальных гранул. Данные гранулы, уплотняющие части, выполняют массажную функцию. Это тот самый эффект, о котором я вам рассказывал, который подобен э, массажу пальцами. Данные гранулы также активно воздействуют на биологически активные точки во время сна. На нижней стороне подушки вы можете увидеть большое количество специальных вентиляционных отверстий, выполненных в виде пчелиных сот. Именно эти отверстия позволяют достичь наилучшей вентиляции и циркуляции воздуха во время сна. Обратите внимание на нижний край подушки. Здесь применен анатомический дизайн, оказывающий наилучшую поддержку для шейного отдела позвоночника и плеч. Только что в предыдущем эксперименте мы продемонстрировали вам дизайн подушки из натурального латекса. Сейчас в следующем эксперименте я хочу продемонстрировать вам эластичность подушки из натурального латекса FOHO. Вы можете видеть, что данная подушка обладает очень мощной эластичностью. Данная подушка очень упругая, и то, о чем мы с вами говорили в ходе нашей лекции, именно эти свойства позволяют оказать необходимую поддержку для шейного отдела позвоночника, плеч и головы во время сна. Здесь хочу отметить ваше внимание на том, что вы видите, после эксперимента с эластичностью отделились небольшие частицы материала, небольшая так называемая крошка. Это нормальное абсолютное явление, потому что подушка изготовлена из натурального латекса. Более того, концентрация данного материала в составе очень высока. Именно 92% натурального латекса входит в состав нашей подушки. И именно поэтому есть отделение небольшой крошки. Потому что в состав подушки не входит комбинированный клей и другие синтетические материалы. Поэтому это... Наоборот, показатель того, что подушка сделана из высококачественного латекса. Сейчас у меня в руках находится обыкновенное куриное яйцо. Обычно, когда мы кладем яйцо на твердую поверхность и прикладываем усилия сверху, надавливая на него, оно, конечно же, разбивается. Сейчас, посредством этого эксперимента, я хочу вам продемонстрировать удерживающие свойства подушки и ее упругость. С помощью проведенных экспериментов я хотел вам продемонстрировать то, что подушка из латекса является очень гибкой, что позволяет поддерживать необходимое положение шейного отдела позвоночника и плеч. Вместе с этим я хотел продемонстрировать еще одну особенность подушки, именно ее свойства удерживать, свойства удерживающие свойства. Они тоже позволяют позаботиться о здоровье шейного отдела позвоночника и плеч. Сейчас я хочу продемонстрировать вам удерживающие свойства подушки из латекса. Мы убираем стол. Это то самое яйцо, которое мы уже использовали в ходе предыдущих экспериментов. А это подушка из натурального латекса. И сейчас я собираюсь положить ее на стул. Обратите внимание, я помещаю яйцо внутри подушки, и сейчас я с усилием сяду на нее. Обратите внимание, что мои руки свободны, я не держусь и полностью весом всего тела воздействую, сажусь на подушку. Давайте посмотрим, разбилось ли яйцо. Вау! Яйцо осталось целым и невредимым. Это еще раз демонстрирует нам то, что подушка обладает мощным удерживающим эффектом и вместе с этим очень мощной эластичностью. Вы можете возразить и сказать, что это яйцо деревянное. Но давайте посмотрим, является ли это яйцо настоящим. Как видите, это настоящее куриное яйцо, и это еще раз демонстрирует свойства нашей подушки. Использование данной подушки для людей, страдающих от заболеваний шейного отдела, позволит уменьшить проявление заболеваний. А для людей, у которых отсутствуют нарушения в шейном отделе, данная подушка станет отличной профилактикой их возникновения. Благодаря использованию натурального латекса, подушка отлично держит форму и является прочной и долговечной. Во время сна пространство под шеей обязательно должно быть заполненным. Латекс обладает мощным удерживающим свойством. В сочетании с анатомическим дизайном мы достигаем эффекта полного повторения физиологических изгибов шеи и достигаем отличного эффекта по защите шейного отдела позвоночника. Обычный срок использования подушки из натурального латекса Фохол варьируется от 10 до 20 лет. Таким образом, приобретая подушку, вы можете использовать ее на протяжении длительного времени, что снижает затраты. Во время сна мы меняем положение тела. Подушка, благодаря латексу и своей эластичности, сможет реагировать на изменения положения тела. Например, вы спите лежа на спине, и когда вы поворачиваетесь на бок, происходят определенные изменения в положении шейного отдела позвоночника. Подушка из латекса сможет мгновенно подстраиваться под динамические изменения положения вашего тела. Дети часто изменяют положение тела во время сна, а подушка из натурального латекса сможет гарантировать оптимальное положение шейного отдела позвоночника, что в свою очередь позволит гарантировать для ребенка здоровое развитие. Таким образом, материал, используемый для создания подушки, ее уникальный дизайн, позволяют позаботиться о здоровье сна. Также хочу коротко рассказать вам о способе ухода за подушкой. Ввиду того, что она изготовлена из натурального латекса, подушку нельзя стирать с использованием порошка. Рекомендуется стирка в чистой воде, без добавления моющих средств. После стирки достаточно отжать подушку сдавливающими движениями. Не скручивайте ее. Ввиду того, что латекс является очень деликатным материалом, запрещена сушка под прямыми солнечными лучами. Нельзя использовать отбеливающие средства. Также нельзя гладить подушку. Ввиду того, что подушка изготовлена из натурального ладекса, необходимо избегать колющих и режущих повреждений ее поверхности. Также нельзя с усилием растягивать подушку. Так как она изготовлена из латекса, хотим предостеречь вас. Не стирайте подушку со стиральным порошком, не растягивайте и не отбеливайте ее. Мне очень нравится данный продукт, так как в процессе отдыха он пассивно трудится над улучшением нашего здоровья. Подушка из натурального латекса позволит улучшать качество сна. Улучшение качества сна позволит улучшить общее состояние организма. Используйте подушку ночью и не забывайте о применении продукции днем Например, для регуляции сна можно также добавить эликсир феникс, капсулы хайцаогай, эликсир три драгоценности А для регуляции нарушений шейного отдела можно также использовать капсулы все чинфу и капсулы линджи Вместе с применением продукции оздоровительного питания также рекомендую регулярно использовать биоэнергомассажер на протяжении 30 минут в день. Это позволит очистить, активизировать энергетические каналы и улучшить циркуляцию ци и крови. Подобный способ позволит поддерживать свое здоровье, находясь дома. Уверен, что такой способ понравится каждому члену семьи. Сегодня мы с вами говорили о натуральном продукте Продукте, способном отдалить нас от заболеваний. Продукте, который может помочь нам. Продукте, позволяющим улучшить качество жизни. Это подушка из натурального латекса FoHo. Надеюсь, что данная лекция поможет вам и вашей семье узнать больше об использовании подушки из натурального латекса. И позволит улучшать состояние здоровья во время сна. Здоровье – это стремление всей жизни. Здоровье – это то, чего желает каждый. Сейчас в корпорации ФОХОУ появляется все больше и больше наименований качественной продукции, позволяющей улучшить нашу жизнь, позволяющей повысить качество нашей жизни.